День рождения женщины, радости бравода, Сколько бы сколько будет спрашивать, не надо Не тревожьте женщину, душу ей не рвите, Неуклюжими словами не раните День рождения женщины, день рождения. Телефонные звонки поздравления И пусть, когда летят, как птицы, стоит ли жалеть Очень важно, очень нужно сердцем не стареть И пусть, когда летят, как птицы, стоит ли жалеть Очень важно, очень нужно сердцем не стареть кто смеется, то сквозь смех от чего-то плачет Не сама ли от себя свои слезки прячет Ах, какие ей судьба песни пела Да видно, служать их она не хотела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 Все, что было, все, что есть, радость и печали, Не прибавить, не отнять, Позабыть едва ли, А ей бы только захотеть, И сбылось бы железно, Но очень вредно не хотеть, Хотеть полезно.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 Улыбьет рюмочку до дна за свое рождение Чтоб всегда и чтоб во всем было бы везение Чтоб ее не обходило счастье стороной Чтоб беда не подходила к дому ни на год.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 Очень важно, очень нужно сердцем не стареть.